Ключ не оригинал, да? Это вы еще отдадите его вместе с ним, да? Вообще нет. Колодки менять надо будет тысяч через пять. Что че хотите брать себе, если что? Так, еще ключ у вас один есть, один да? Угу. Здоров, парни. Решил сделать для вас не три мотоцикла в одном ролике А разбить все эти три мотоцикла по разным роликам Три части одного видео Посмотреть все три мотоцикла Написать в комментариях под видео Какой бы вы мотоцикл взяли, и какой бы не взяли и почему И у нас третий видос Опять же прошу вас оценить, купили бы вы этот мотоцикл или нет Если вы перешли по ссылке в описании То вы знаете, что вам нужно делать Если вы смотрите этот ролик и вы не поняли о чем речь Вверху есть ссылка, в которой вы увидите первый мотоцикл и второй давайте же смотреть а меня зовут патрик вы на канале глобус мото тут мы занимаемся подбором мотоциклов я сейчас сижу монтирую специально для вас между прочим давайте давай поехали все открыто там аккумулятор отключали наверное да ну я заводил его буквально неделю назад угу. просто так или кто-то смотрел Нет, просто так заводил. грузики легкие не в курсе или прям не грузики? Не знаю, уже достался с этим ага. А вы им давно владеете? Два года получается ага. два сезона. А можно попросить документы у вас посмотреть? Конечно. ПТСку. Конечно. Что-нибудь с ним делали? Честно говоря, вообще ничего, только расходники меня. Ну, были. я имею в виду, может сальники, пыльники, там что. Все как и есть в этом видео, вот он мне достался такой Угу. Ага. Интегрированные, да, поворотники здесь? Да. Стоп, державо что не видно. <связь> ну, так-то да. Ну, я вам как говорил, помните, счетным, я его не ставил, есть по ДГП два uh -huh. сезона. И как ты к этому относишься? Ой, 18-й год, получается, когда у нас был чемпионат мира, вообще uh -huh. не трогали. Видимо, они были заняты. Не до этого им было, да. 19-й год они меня достали, капец, я вот если в 20-м сезоном достаточно. С 17, 17 по 19, 18 еще может быть, а вот так вот в 17-м, 18-19-м они же у них очень много рейдов по мотоциклам. Да, да, да, да, И вот, ну, вот, буквально этим летом, вот, который прошел, они меня задолбали. То есть получается, просто. что владелец будет первым. Ну, да. А вы брали его в 17 году, в декабре, ага. брали Списали, его с апреля, в каком-то, в каком-то этом, да? А -а -а. Оклогист. Постой а еще раз. Оклогист. восток -автер. А, понял. Так, Восток, красота, Владивостокская таможня, шикарная. Так, ЖКБЗ. з телемодель номер двигателя. А можете продиктовать номер двигателя? что тут не вижу я CE. А, CE вижу, да, 04. Не дай бог, не попачкались. Ключей. Ключ не оригинал, да? Да, оригинал дома лежит. Отдали мне один, к сожалению. Китайский что ли? Ну, мне дали болванки, я из них сделал на всякий случай. Буква Ы написана откуда. Вот. Буква Ы. Это, наверное, когда мне делали. Нет, это когда делали, наверное, зажимали. А, может быть. Ну, это я делал понял. А что, бак крашеный что ли? А, скорее, не знаю, по-моему, бак или нет, да да, да. да, да, крашеный бак, вот здесь пакли. Слышите, да? да. Я знаю, что -то точно падал. Один раз скользячка Просто была. Да, потому, ну, кстати, неплохо так покрасили, потому что закрыли нормально горловину. Глухой звук такой, не да. Не-не-не, я ж понимаете, как был. Я же никого не пытаюсь. Да я, конечно, тоже я. Никого обмануть не пытаюсь. Если бы у меня птички извиняюсь. Да это нормально, я это я... к деньгам. надеюсь. Но пока что он важный, что у вас будет скоро. Ну, вообще на самом деле очень колеблюсь. В продажу? Да, у ну, нас чисто финансовое положение. А что, хотите брать себе, если что? Ничего не буду брать, мне деньги нужны на бизнес. Ага. Не буду брать. Я Какой бизнес? Занялся. Видеосъемкой. О, о вот так мы с вами коллеги практически. А вы чем занимаетесь? Ну, у меня тоже немножко видеозапись. Да? Ну, вот а ну, не, не вот это, у меня A7S2. А7, о, наша. Ну, ваша, да? Да, да, у нас тоже A7S2. Очень радуемся а, а, а, Отлично, у нее есть я не помню, я снимал максимально на 20 тысяч, что ли, и она практически не шумит. Ну мы вот в темноте она 3200 и 10 везет прям вот Да, 3200 она вообще вывозит. А она... вот такой щин, как там светло. Я 16 тысяч ставлю, вообще она шикарно Она, она вы вы вы вы вывозит отлично вообще. Ее там с фонариком от телефона можно снимать. Поэтому. Ну я кредитнулся, правда, я до сих пор еще выплачиваю за нее. Ну вот у меня сейчас есть вопрос о монтажном ноутбуке, потому что... Нафиг ноутбук, я вас умоляю, какой не ноутбук? Не стационар, чтобы мобильным брать. Мобильным, да, тогда, и тогда, тогда, если уж на то пошло, я просто с кем не обсуждал, не общался. Все говорят, надо брать Mac 15 года. А, согласен, на 240 тысяч рублей. МАК-15? МАК-15 может дешевле. Не, был бы ушный, там что-то не рублей за 120 можно взять. Ну просто я себе вот Mac вообще не воспринимаю, да. А вот uh, у меня стационар стоит, я сейчас не нарадуюсь. Правда, он не столько стоит денег. Нет, нет, нет, нет, нет. Мак про 15-го года имеют, да. А так вообще 15.3 нормально. Так, а так вообще, конечно. А если там для мобильности, опять же, на кой хрена она вам нужна, если на то пошло? Э -э, в если едешь, ездишь, потому что мы занимаемся еще, ну я занимаюсь лично. Тревел? тревел-блобби? Да, что-то вроде. Ну, хватит, тогда а... вам хватит какого-нибудь ноутбука думаю... и просто через прокси-файл. Pro Можно. Хочу, Вы, просто, в чем если, все работает? Если мы говорим о рабочей After Effects, еще чем-нибудь, нужна идука, как минимум, 100%. Ну, видюха она нужна, да, чтобы тебя вывозила. А что у вас 4К, что ли, будет? Да. Так я зачем он вам нужен? Ну, не всегда. Когда ну, просто я раз... не знаю, я, я всегда снимаю Full HD, вот-вот за глаза хватает. Никто не смотрит на, на огромном экране. Я считаю, что 4 k нужно только, чтобы скропить какой-то там файл. Вот, там. Весь момент 4К в том, что иногда приходится кропить что-то. Вот ну а здесь насколько здесь сильно вы помогает? будете кропить? Два раза? два раза можно откропить у Два бывает, раза можно ничего... и на Full HD откропить. Вы посмотрите, на что снимают канал Телеканал Пятница, телеканал Старт. Они все снимают. На Full HD. Посмотрите, которая бегает как ее. Хорошо. Нет, е, е, Елена, как ее, которая смотрит кухни там всякие, как она а, не помню. Они все там на Full HD снимают, они, они кропят два раза и вообще пофиг на их большом экране. этого практически не видно. Знаете, просто люди взяли тренд 4К, 6К, 8К, фигня. Ну, это конечно, Это, ходы, но, это нам, фигня требует 4К, Ну, это. знаете как, заказчик требует 4К, значит, соответственно, за это нужно и денег. Брай, потому что, как бы, извините мне, флешку какую-нибудь, да? Да, да, да. А, да, да которая да. там на 256 гигов, которая да, будет заполняться, да, отлично. Которая будет заполняться молниеносно, ну. Не знаю, я к 4К очень, вот, так, отношусь не, не, не очень. Ну, по крайней мере, мне он точно не нужен. Full HD, вот, канал выдает, все, все каналы. Задача все задачи, скорее. Всего задачи. Ну, тут согласен. Ну, значит, точно к деньгам. Не один раз покакали на него. Да, да, я еще помыть не успел. Нет, точно, точно к деньгам. Вот. Так, это Пуик у нас, да? Да, да это Пуик. пуик. И чё у нас фары? Фара оригинал. Стоит какой-то, да. какой-то оригинал. Крыло похоже. А нет, ну чё-то когда мягкое слишком, ну хрен, нет. Наверное, все таки крыло китайское пластик круг Китай говорите, да? Да, да? Вы разбирали, смотрели его? Ну я, естественно, масло А, ну я вижу, 100%. да, да, да, вижу, 100%. вижу, он такой. Ну, кстати, неплохой, я вам Но, скажу. Он мягенький такой, да. И ну видно, что покрас такой не очень, понятное дело. Скорее, покрас, и я думаю, что в салоне просто заказали пластик, поставили, У -у -у. и все. Оставки, а и вы и... этот э, поворотники ставили? Ну... Нет. Все, вот тут как он есть, в этом видео, только вообще. резина моя, это угу. я поменял, но в прошлом не поставил. Я, кстати, не помню, а -а -а. там резина какого года, 18-го, да, да, можно ездить да, Свежая. Можно вот. ездить. И что еще, собственной все, больше ничего. Аккумулятор, было. да, и он уже был. Аккумулятор был. Можно вопросить, заднюю тут, ай, Открыть. И также на Тубразерс взяли его, да? Да, с этим. же. И когда ставили на учет, сколько денег отдали? Я же не ставил на учет. А, ну да, точно, <laughs> точно. А так, ну, я, если у нас в городе, то там... Ну понятно Это вы что отдадите его вместе с ним, да? Вообще нет Я понял, надо было раньше вытаскивать, уже поздно Уже, за, уже замечено Из меня, конечно, такой оператор Такое себе, но я просто учусь, так скажем Я не профессионал там На ютубе тоже понасмотрелся Сейчас на ютубе можно Там информации еще много Абсолютно согласен Сейчас уже пошла мобильная съемка 4К, у людей там мозги поехали Мобильная съемка в плане кино теперь снимают на мобиле. На айфон, да, я знаю. Да. Потому серии. что... А Нет, я не говорю про профессиональные фильмы. Сейчас все начали, типа, вот, ну... Чтобы на камеру не тратить. Закрывать? Да, да, закрывайте. Сейчас какая история? Да. У нас... Секунду, у Секунду, у нас... секунду. Угу. Не перешитые. Нет, не перешитые. Не перешитые. Ага. Сидушка передняя перешитая. Ага. Салон, я приехал на Роман, uh -huh. а, Такая история, у нас у всех, так, скажем так, киноделов ходит такая, снимать можно на ящиках бананов, главное свет. Да, Все. да, да. Не, ну вы знаете, это если, это вот в том-то и дело, это нормальные киноделы. А если люди, которые там гонятся за, а, как они, за модой, там, за трендами, за 4К, там, и тому подобное. Если человек снимать не умеет, ему дай хоть, хоть, а, хоть Ари дай ему, хоть Алексу, там, вообще да. пофиг хоть ред, да. Ему вообще пофиг. Он не умеет снимать. И сейчас дайте мне Red, я не сниму кино. Но он больше удобен, потому что там все кнопки на месте, как бы, ну, то есть далеко лазить надо, по менюшкам. чуть другая картинка, битрейт. Там же сколько там? У него 844 он снимает, насколько я помню. Да, у них есть такой, по-моему, режим. В общем, там на Ситокоре можно... Ну и на кой хрен он нужен вообще? Вот если я вот, например, для Ютуба, нахрен мне это надо. Ну, понятно, а вы для чего? Для рекламы, для чего? Мы рекламные ролики снимаем, имиджевые снимаем. Не, ну тогда, да. Тогда вам нужно двигаться уже, конечно, в тренд. Ой, ну Блэд Мэджик тоже такой. Ну там на него навешать надо, мама не горюй. Так, можно я пока заведу его, да? Так, еще ключи у вас один есть, да? Угу, спасибо. Ну давай, давай, умничка, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай. Вот третий пошел цилиндр. Вот. Так четвертый холодный. Так первый есть, второй есть, третий есть, четвертый пошел. Вот отлично. эту гайку никто не трогал вот эту вот. эту гайку может быть разок подтягивали но не так чтобы сильно двери не трогали по ходу дела вообще не разбирали или может быть очень хорошо да шестой, шестой, шестой год да сейчас да. он подтакатит и перестанем тут никаких потертостей нет так паучок смотрим не цепляюсь Паучок не цепляют. при повороте руля, закушиваний никаких нет. О, перестается такие Болты все на месте. Тут пластика не хватает, да? У вас два куска пластика есть, да? Ага. И болты все, все есть. 45 градусов Радиатор у нас 31 39, да Мотор прогревается по чуть-чуть 30, нормально Это нагрелся Мотор, кстати, холодный абсолютно был Сейчас уже прогрелся, так смотрим первый цилиндр, второй цилиндр, третий цилиндр, четвертый цилиндр, все включились, все работают. Сейчас выхлоп еще прохладный, сейчас немножко поработает. Я думаю, что у него один холодный, другой горячий У него здесь два один в два идет У него система один в два Соответственно сюда прямой выходит, он теплый А здесь еще прохладный Если его перекрыть Вот теперь ровненько работает А то получается завихрение Он подбубнивает сюда, как будто неровно работает да. Сейчас нормально начинают, сразу начинают как будто троить все так работают но ну, имеется в виду когда два выхлопа да тогда он, он же туда подкидывает воздух получается так а номер весить некуда да Нет, вот, думаю, вот сюда могу. да я думаю есть я в курсе могу. да он туда не влезет так он вроде прогрелся 53 чуть-чуть погазую Тут вилку даже никто не разбирал ничего тут не слизаны грани ну то есть мотоцикл такой нормальный с натяжителями никогда проблем не было там вот если вот этот момент знать то вам всю жизнь если бы фонда могла ходда и сузуки могла ставить натяжитель колосаки у Honda не было вообще проблем ну, а отзыв Отклик хороший. Сейчас пускай пока погреется, мы пока пощелкаем. Вот. Работает. Ближний дальний. Там псенон что ли стоит? Да. Yeah. Причем а, не ясно. А ближнего что? нету, что ли? А ближнего, наверное, лампочка? Да. Кстати, да. Должна была загореться. Нету ближнего, да. Есть, Конечно, да. лампочка перегорела. Понял, да. поворотник. Приборка китайская стоит, кстати. Да? Не, ну, не приборка, а вот эта накладка китайская стоит, потому что у него левый поворотник вот здесь, а правый здесь. Видите, он на обе стороны работает. Ты а, не-не, хотя это... не, ошибался, не, не, не ошибался. Здесь у нас бензин. Да-да-да-да, да, извиняюсь. Это на Z1000 а, такая не, фигня. Ну, это у нас блинкер получается. Да, а да. Бензин вот он. На Z1000 там такая фигня, короче. И когда а, мы поставили эту вот фигню, ну, крышку, у него ага. получается здесь, типа, две стрелки, а тут ничего не да, было. Да-да-да. Это блинкер. Да-да-да. Вот Ничего такого лишнего нет я понимаю не нормально я я, я стараюсь очень аккуратно видите я не люблю не, не в отсечке работает хорошо только что-то я не пойму где у него а вот он все нашел так круг работает круг работает Клавиши имеют, вот круг, круг, все, клавиши эти работают, обнуляемся, все, обнулили. Ну, надо нажать на не надо. Так... Не, она не нажимается. А, либо? Здесь зажать надо. Либо подержать, да, я вот что-то не помню, саму знаю. Вот, Доверь, все а. Значит, все работает. Поворотники есть, поворотники есть, сейчас проверим. Здесь работает. Ага. Можно тормоз нажать. Давайте передний, да, и теперь сзади. Ага. Так, ну вроде вроде тогда все проверили, горючка загорелась. Так, и фай, соответственно, после этого загорелась, да? Это из-за горючки. Его нету. Ага. Я когда приезжал, а, покупать вот провод, ага. его на маске затыкаешь, она хоть ошибки по экзапу дает. Я понял. Сейчас посмотрим сколько там заряд да заряд отличный был 14 половины сейчас 13 половины сейчас давайте... Лев, на себя повешу пока Лев, давайте может вы поддержите его пока да? так сказать. Саша, да? конечно Подкусывания нет никаких не здесь тоже все вылечит. Работать. Меняли цепи звезды? Нет, не, не меняли. Так и был, да? Чего на себя представляет? Это, в принципе, еще Поездит чуть-чуть. На них вот как с пробега с момента покупки 12 тысяч поездят ага. да. Ну то есть как бы уже скоро надо будет, да, через? Ну вот через... по состоянию мне кажется, тысяч на десять хватит. Через 5 и... тысяч точно надо будет посмотреть ну, на них, 000, да. Да. да? Согласен, не спорим. Но мне кажется, что звезда задняя оригинальная. Может быть. Сколько пробег у него? Вообще по одному 408, что лицо. Ну, это, видимо, поменяли звезду на оригинальную, потом, видимо, продали. Он мне самое что интересное, достался свежим маслом и фильтром оригинальным. То есть с пиндостана, хотел сказать. С пиндостаном он приехал, типа уже обслуженный. Есть некоторая течь, это надо будет устранить с помощью герметика. Это, видимо, вот с этого контакта течет. Потеет, да, вот с этого контакта. У них нормальное это явление. И надо будет посмотреть, что у нас с антифризом антифриза у нас что-то я вижу что мало Подошел. ну да надо будет его посмотреть на ну, смысле подлить потому что сейчас он нагрелся он потом обратно остынет обратно уйдет ну, короче надо будет посмотреть но уже бачок не пустой то спасибо так ну, каких-то косяков по двигателю там или почему-то по техническому состоянии я пока не вижу из того что я смотрел это не самый худший экспонат так скажем цена какая у него напомните по объявлению 207, да. ага. а хотите за него Хотите, понятно, 350? Ну, конечно, конечно. А, конечно. а реально? А реально? Ну, наверное, не знаю. Там, ну, поторговаться, конечно, а могу. А если мы заберем его завтра? А -а -а -а, 260 вас устроит. Я thousand. вообще думаю, что меня устроит 220. А там уже с вашим торгом. Уже. Нет, 220 точно не готов. Ну, понятно. Сколько готово? себя стало, просто. Да, 240? 250? 240? 245? <с <с ни вам, ни нам. И за новую резину? Что за новую резину? Что, резину новую? Ну, я, если бы она была 2020 -го года, я бы сказал, да, это новая резина. 2020 -го года еще не купите? Куплю, не купите. уже куплю. Уже куплю, да. Мишлен мне приш... придет сейчас вот э, послезавтра. -го ну, года. Общем, 250 я реально с ним готов. Хорошо. После просмотра третьего видео жду от тебя таких же комментариев. Э, прожать лайк, соответственно. Можешь даже подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. И написать в комментариях от, моя оценка от 1 до 5 то бишь моя оценка 1, 2, 3, 4, 5 если мотоцикл достойный 4, 5 если мотоцикл спорный троечка 1 или 2 это такое себе кол а, и дальше давайте посмотрим какой же мотоцикл мы взяли но это уже будет не из этой серии видео а уже будет тогда когда мы его приобрели и обслужили с вами был Патрик, канал Гобус Мото, всем пока вот. 8, 250 я реально с ним готов. Хорошо, к нему что еще идет? Пластик получается, идет сидушка, да, да. то, что мы сейчас здесь не видим, что там да. еще у вас есть? Да. Просто зеркала, например, не оригинальные, там, естественно, да, там стекло пует, пластик не оригинал. Резина цепи звезды, в принципе, норма, колодки менять не нужно. Вот, диски, да, диски нормальные. Колодки, вернее, нет, соврал. Колодки менять надо будет тысяч через пять, может быть даже раньше. но там просто они уже подходят, там процентов 20 осталось. То есть как бы вы еще под вопросом. Может быть даже поменять надо будет. Что еще здесь? Фара оригинал, лампочка не работает. Опять же, доксинон-то надо будет где-нибудь искать. На что же ксенон, правильно? Да, да, да. Тоже Причем, не... я, как, я когда купил, увидел ксенонию, я думал, буду менять, потому что, ну, заездка, на, на оригинал, да, да. Да, но а, поездил с товарищем, он mm -hmm. говорит, блин, у тебя, говорит, офигенный вид, но он не слепит, оставь. Mm -hmm. и, а, и, ну я, я понял. Ну, просто лампочка рубля полтора, если будет, там, на скидку сама лампочка стоит, а то и может быть, и дороже. Вот, что еще? Выхлоп норм, опять же, надо будет ставить на учет, думать, как это делать с этим выхлопом. Вот, что еще? И что еще у вас идет? Подкаты, не подкаты? Подкаты нету. Я это, понял, это не мои, я так, понял. Норм, вот. Хорошо, ладно, все потом. Человеку сообщу, он вам. Я так понял, вы с ним на связи, да? Нет, он мне не писал. Он вроде бы вам я, писал. Либо я просто не понял, что может. Это, прийти. наверное, да. Он вам писал, просто он с вами договаривался, потому что я узнал информацию о том, что он а, находится здесь, от него. Ну, он, Это переберет... было, наверное, недели полторы назад, наверное, или две. Может быть. Пусть наберет, напишет, скажет, что вы приезжали, я понял. Ну хорошо, добро связь туда.